Так, начинается игра Титан против Аякс Металлург, оно же Динамо, оно же с дешёв. у желтых привет Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. а я видел, только я, оно не видно было с камерой сайта, там было там там или нет надо с верхней Хорошо. было посмотреть еще и а смотрели да. ну тогда надо писать этому а я когда-то с ним разговаривал, он говорит, ну, это должны не родители когда-то а тренера. Так, что а все равно ну, результат Нет, могут рассмотреть этот и могут обратно. Это будет ничья, а этот тоже, что дарить три очка. Ну да, мы что, забили, бы, если бы не забили, было бы... Просто бьет нос, надо писать. Это как сплетал? Да? пока динамов. А на... Ага, Динамо про. Вот у Маленький появился с квостиком. Какой нарцисс? Иди турать! Иди турать! Хорошо. Матвей. доставай! надо Очень сильно легко работает. Да, Турыш, да! Бешай. Да, я плохо ударил. Игай, Сатурыш, тебя! Давай, давай, Давай, давай, Никита покидывает наперёд, до углового Хорошо, некит. Макс, в штрафную надо работать, Отворот. Макс! Отворот. показывают мяч вышел. От титановца. Сналка, не Второй нынят. Атакует. Никита не пускает. По флангу. Мяч не вышел. Возня какая-то идет, Вышел мяч. Никита подойдет. борьба идет. три Не проиграть и надо давай пошли и надо пошли и надо пошли и надо пошли и Мяч вышел на угловой от вратаря, от ноги. Давай, добегай, давай. Ай, далеко откусил. Да. Давай, а выковыри. Далеко, Еще. Что ты прыгай? палки Вышел на угловой мяч, коснулся Сани Залицкого. Да зачем ты, Ренат, трогал? Ой, Ренат, Ренат. И не пас не дал, и мяч притормозил. Ренат, ты мяч можешь остановить? Да. Засуетились, пацаны. Возьмя. Это Да? Еще? Смотри, выиграть. Спокойно, Д. Кто первый? Кто первый? Кто Давайте идем и ставим Ленат, что за бальные танцы Закинь! Да! Дежи! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Туда. А да, чё? Вот чёр, куда? А что? в спину? Арсен, самый ответственный момент ты падаешь, Арсен. Ниже, садя, Арсен Теперь ты на него переходи, Матвей. Работай, Арсен, туда. Да Да! Быстрее! На вес? Да, а это же домой пойдет. Там накрыли. Там накрыли туры. С кем? Туры. Тур, ближе, встань. Да, тур, иди. иди Опять спина. Убирайте руки. Хватит, хватит, в спину. Артурыч, развернись. Выйди. Сама будет на крыльях. 13. Он не достает этот пять. Зачем ты пишешь? Ах, не надо спешить. Почему Там прыгает. Ваня, ваня. Копчиков Копчиков. Копчиком ударился. У него было уже... просто на, на больное место уже он упадал а теперь видать добавил себе чуть -чуть. ты залезть и скидываешь. Мимо надо. Оп. Скинул Сейчас пробьет иди иди! иди! иди! Ай, борьба какая глупая. иди! иди! иди! Нет. Нет. иди! ой ой опасно. опасно. Славка, навешай. Навешай. Не, угловой. Идаль, раньше надо отдавать, не перепитают, еще надо в давать. Зачем да ты дашь, А теперь устал. А теперь уже силы нет. Ну да, да. что бегать дурный. Мячик выходит, он уже его не догоняет, а все равно бежит, силы тратит. И тут, блин, полполя пробежал, блин, чтобы. Запыхался уже. Э! Назад, назад ты не, да. ну, а ну, Артур, так... пить надо, просто турочка Саня, некогда ждать! Да, обрабатывать возле ворот себе подножку 10 минут. Ну, хватает. Иди. Наш, наш спокойно, Матвей. Спокойно, возьми мяч. Иди за мячом, Будь спокойно. Не надо спешить. Ноги не отрывай. Ноги стоят на линии. От... Ответь. Забирать, бань! Оп-оп-оп. Иди! Борылся, боролся, бороться! Матвей, бороться! Хорошо! Динамо, заходи. Ой, можно. игроков. ниже, Давай, Хорошо, Матвей! Да куда ты, Артур? Взял прямой Забрать, забрать, забрать забрать! Высоко ногой сыграл Стой, Вань! Туда! Туриц! Матвей, на добивание! Дальняя, Вань! Дальняя! Матвей, что ты тут стоишь? Стоять, Матвей, Матвей! Стой! Дед, Дед! Смести Славанину на место, быстрей! Ну! Ну, Арсен! Да бить надо! Тихо, блин, принимает на голову. Арсен! Че? Хорошо, Вань! Сюда же за спину, подстраховывай, вот сюда, лезь. Забить надо. Ваня, выиграть нужно. Да, Ваня, умница, лезь, лезь, лезь. Бить! Да бить, елки-палки. -мо! А ударить. Сели, сели, Саня, сели, все потом. Матвей, Матвей, вот твой урок, Матвей. Ну что ты туда, ты не успеешь добежать до него, у тебя же скорость большая. Ванька. Да в борьбу, дурень, вставляй голову туда. Дай. Лезь, Слава, лезь, штрафную лезь. Да! Да! Вот! ой ой ой ой Да ты шо! Как, блин, уже? Хорошая! Ваня, Все, извинись сядь! Леша, сюда, Илюша! Леша, Илюша, сюда! Желтую! Хорошая, получает ден! Сбил! О чем мы там спим? А мы провожаем, но не добиваем, надо добить этот мяч. Да, Останавливается все. Идем, идем, где стоите сегодня. вниз. Давай, давай, давай, давай! 1, 2, 1, 2. Хоррень. Дай, давай, Дай, давай! Дай, дай! Дай! Дай! Дай! вот он, Дай! Дай! Дай! вот он! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Дай! Под перекладином. Да, Хорошо. Кто ушел? Ребят, куда побежали? Сначала покидаем площадку. Еще. Дайте. Еще Дайте. нужно. это До да, последнего играть! Да, Тапуй шапки, что какая разница? Что, нельзя что ли? Отжимай, отжимай, пойдет Батк... за пол, да, да, Ерсен, Дурыча, ну, Батк... за руку. Батк... Закинь, ой, прямой ногой пошел. Попускай, Слава, умница. Да, ага. А -а -а. Ничего, ничего, да, Слава, ничего, пускай в зону работать. А забирать! Бей! Да по Вот он! Вот он! Ах, нету. Хотелось бы, хотелось бы. В него, в него, в него, в него! В него! него! Матвей, ты ему даешь поработать просто? Опа, с что то что? Что-то с а ну, сюда. Матвей, а ну сюда подойди А где борьба в Что такое, Да Ты или плохо ударил, или что-то такое. Что такое Подойди сюда, Матвей, пусть заморозит о, зовет, зовет, зовет, зовет. Плохо ударил, да? Давай терпи, терпи. да? Да блин, Денис, Денис. Все, возня какая-то пошла. не выбивать на угловой. Без плавки бежит Вот сюда, заходи сразу Куртку одень Оставайся, тут Ваня, туда посидел Он ударил, он, наверное, щикалку вывернул При ударе А ванька, объезд, ванька. Сразу сели. Э, первым, первым. Быстрее, Турыч, быстрее, не проигрывать. Да что-то он еле ходит, Турыч, что-то не хочет бегать. Ренат, бороться надо. Ну, да, елки палки. Ой-ой-ой-ой, Никита, Никита. Твою дивизию. Никита, Никита, блин, твою дивизию. Еще один лежит, на руку упал, а ну, О, просит, ты первый раз, когда ударил, да, Матвей, вот у тебя плохо полетел он, да, ну, потому что ногу не напряг, расслабленно ударил, я думал, что ты ударишь сильно по а у тебя он по низу полетел, потому что нога, была, сустав был расслабленный, оно видно было. Молодец, Олег. Еще, Олег, здорово. Давайте еще! Давайте, забрали! Болит еще, нет? Курточку надо одеть, смотри. Побегал и надо один уточку. Пойти, одеть, уточку. Болит. А не жди ты. А не падай! Вот он, вот он! Ай, не попал! А что там? Офсайт! Опсайд показывает Забежал Внимательно! Иди, иди, перелетит! Иди, иди, иди. Да попади ты, ем. Не отворачивайся Та да ё-моё! А не, не, не, не, не хотят как-то играть, что-то пацаны. А спокойно. Спокойно. Да спокойно, Денис, ну посмотришь, никого нету. Иди, иди, иди, Арсен! Вынос! Да сильней! Да! Да ⁇ -мо ⁇ Что-то блин, сесть сюда. ты на их атаке не останавливаешь, но на нашей атаке останавливаешь. Как-то не сильно оно справится. Давай, пошли туда. Конец первого тайма. Счет 1-1. Арсен забивает первый гол. Никита промахивается. Пропускает игрока. И нам забивает второй. Очень жаль.